Добрый день! С вами команда Полиглот, и мы открываем канал для изучения английского, французского, испанского, итальянского и немецкого языков. Смотрите наш канал, присоединяйтесь в нашу группу ВКонтакте, изучайте языки с, с нами!